Только всего Чатраму, Drive True, Starbucks Drive True, еще какая-то и дальняя Дальше и все, можно заехать на машине и просто с собой набрать. Здравствуйте! Продолжаем наши выпуски из небольшого путешествия через весь Таиланд мы едем в Куахин. Огромная просто остановка. Смотри, тут даже есть. На квадроциклах можно погонять по полигону. Зачем? Почему это на трассе? Это прям какая-то такая большая сервис-станция. По аналогии как между аэропортом и Паттайой. Еда. Премиум фуд. Ну, смотри, прям вообще то, что мы любим. Всякие супчики лапшичные. мангай, улица, которую дети едят. Кари, жареные морепродукты. Нормально, хороший тут город. Но детки эту еду забанили. Все-таки отпуск, и хочется побаловаться чем-то более вкусным, чем просто едой с фудкорта, хоть и премиум. Напиточки. Ух ты! Криспи-крем! Обед! Выбрали! Вчера же были пончики у нас. Вчера были не такие. Не такие, нет. Криспи-крем, конечно. Вот кто, ребят, не пробовал? Есть Данкин Донатс, есть всякие Мистер Донатс и прочее, прочее. Но вот Криспи-крем, конечно, стоят стороне очень вкусное. Ну давайте, можно, все, в отпуск Давайте отдыхаем Вот можно мясо взять, смотрите, вот есть шашлычки Съесть шашлычок Съесть шашлычок, чтобы мясо было И потом донатсы Беретики не надо? Ну один надо, нам заказывали 7-11 Смотри, тут вообще какая-то Какая-то фермерская ярмарка Вот, Кирилл, смотри, курица Это не курица, какая? это свинина Это свинячий хвостик о, какая милота! Не, не, не. <laughs> О, вот это вот хороший отдел. Прям мясо, колбасы, сосиски, хот-доги. Еще один фудкорт с концертом. Она тебе положит лед туда и выльет кокосовый сок. И она взяла кокосовый сок, а Злата арбузный шейк. Ну это ладно, попить мы взяли, а что есть-то будем. О, жареная куровка и okay. все. все. Мы заезжаем в Хуахин. Для меня отметкой въезда в Хуахин всегда является вот этот тоннель который проходит под взлетной полосой Хохинского аэропорта. Ну, и поскольку это одна из основных королевских резиденций, здесь, конечно же, много портретов короля везде. Наш отель. Приключения «Мы» и «Ящик» продолжаются. Заехали в Хуахин, остановились мы в отеле Ибис, но у него на парковке места не оказалось. Но зато у них есть подхватывающая парковка в стороне с вот с таким шатлом. Регистрация. А, у нас ваучер же. В общем, рассказываю. Мы были на туристической ярмарке в Бангкоке и приобрели кучу ваучеров сети Ибис. За полцены, да, там записано? Что такое ваучер? Ты объяснишь, что ваучер это э, равно одна ночь в одном номере. То есть вот сколько мы взяли ночей, номеров. <говорит> ну, на самом деле, там всего лишь 10 ночей по два номера каждый. Плюс нам дали еще на каждые 10 ваучеров еще один бесплатно. То есть получилось 11 ночей на два номера. Почему два номера? Потому что мы нынче вмещаемся только в два номера. О. <смех> Интересненько. Лучше, чем та, что думаешь? По моему поменьше. Лучше, но она меньше, да? И без. Ну, все равно О. Это не туалет, в <смех> туалет. туалет в шкафу. О, а туалет это побольше, побольше. Шкаф, сейф, холодильник там. Оп. О, с видом на бассейн, красиво, сушилка есть даже, телевизор смотрю, можно даже подклевал скулинки, подключения да. Чаёк, копеёк, две водички, маленький очень холодильник В общем, Ибис, да, конечно, сетевой отель, простой, Сейчас ты переночевать, О, кровать мягкая какая, О, я прям утонул в ней <связывая> Какая? Прям провалился такой. <связывая> и предыдущем мы спали Как на полу Проснулись и такие йо -мо -йо! Здесь хорошо <связывая> Мягенько <связывая> <связывая> Да? Прям <связывая> вообще Почти латексный <связывая> Все плюс-минус то же самое Просто зеркальное Кондер такой Конкретный так, в туалете здесь. О, мыло. Шапочка. Гель для душа нет, ничего. Ну ладно. В общем, минимально. Два полотенца. Фен. Окей. Ну и. Ну и тоже выход на балкон. Что у вас здесь? Не дожидаясь Очень. ужина. криспи крем. Угу. Бончики. Ну как? Вкуснее, чем которые вы ели, Данки Донас. Очень mm -hmm. вкусно. Намного, да? Ну. Класный, брат. Самый вкусный пончик в мире. Такси подано. А -а -а. Ко мне уже пытались на самом деле сесть только что. А? <laughs> да, иностранец Фомас? тайкой. Ну, он это. Причем я окно открыл. Он такой это у меня увидел. Такой, что, говорит, такси меня. <laughs> тайка такая сзади. Говорит, не, Майдай! Я говорю, да, говорю, фарант, Майдай. <laughs> а там ищи. Черт. Не дали подзаработать. Не дали подзаработать. Только приехали и дальше сразу куда-то едем. Настоящий отпуск. Стереть пятки в кровь. Маракес. маракес это кондо. Очень хороший кондо. Жили в нем два раза. Хуахин у нас короткая остановка, всего лишь на одну ночь, на один вечер, потому что главное, что здесь мы хотим посетить, это несколько хуахинских рынков. В общем, мы приехали в Хуахин чисто пошопиться. Первым делом мы приехали в Хуахин Найт Маркет. В прошлый раз мы купили здесь вот эту вот сумочку и сегодня хотим купить еще одну. Тане тоже надо. Как это одну? Мы хотим купить очень много, чтобы дарить нашим подписчикам. Хорошо, тогда сейчас пойдем, но поскольку у меня влог еще немножко и про технику Вот сейчас мы снимаем на экшен, DJI Action 3 камеру Она классная, но вот показалось, что вечером она проявляет себя не очень хорошо Поэтому берем нашу большую светосильную и с ней отправляемся в Хуахин Night Market. и штанцы и сарафанчики вот куда меня тянуло сарафан. а сарафан взяла? да сколько стоит 550 нормально О, хороший сколько штаны стоит штаны 200 бат но они прикольные я вот покупала и мне очень понравились да они вот они висят вот вот такие же бери не думай хватай показали дальше 200 бат, да? Мягкая игрушка, в которой можно прятать свой телефон. Мягкая игрушка супер. Смотри, какая красота. Вот они. Ну не они же, но вот. Нет прям нету наших наших. Немножко другие. Это твердые. Видишь? Эти твердые, да. А вот можно ремешки. Ага, У нас прям она... совсем простые. Надо, чтобы было на веревочке. Еще один ларек. Вот тут много похожих, но все вот с другими какими-то лямками. Ты что, нашла? Нет. Нет. А да? со стичем. Со стичем. <смех> ну, помимо вещей различных и обычной еды, как смокашниц, здесь, конечно, есть еще и классные фут-рестораны именно вот на этом рынке. Судя по заполненности и количеству этих ресторанов, тема здесь популярная. Камни? А, ну вот у него здесь нарисовано. Сами точают, сами продают. О, здесь лавка стеклодува, как мы в прошлый раз видели на Цикада Маркете. Мне кажется, что по количеству различных товаров ручной работы какой-то хэдмейд может даже немножко поспорить с рынками Чангмая. Ну, да, наверное, наверное. Да, наверное главное, чтобы не с рынком Чаду Чака. Все самое главное тоже о чем я давно мечтала прикупили вот этих наших любимых сумочек под телефон под деньги с которыми можно теперь гулять по Таиланду и не только себе но и вам смотрите сколько много каптунка мы так давно ждали сюда приезда все ребятушки это подарки вам и один кстати на розыгрыш большой вот подарок на розыгрыш, на розыгрыш из На вот такая сумка шокер написано Таиланд классно на самом деле мы там выгребли все сумки, которые у нее были наличие ну вот из того формата, который нам надо. И попробовали договориться, что когда у нас закончится, то попробовать заказать, чтобы она нам прислала. Ну не знаю, насколько это может получиться. В общем, еще имеем в виду такой вариант. Ну и все, мы уходим из этого рынка, потому что чем дальше, тем больше тут людей, а нам пора на следующий. Второй рынок, обязательно к посещению в Куахине, это Цикада-маркет. О, уже идет подготовка к санкрану. На санкран купаться, наверное, можно будет здесь. Здесь вообще можно найти какие-то прям шедевры, даже не знаю, сколько это стоит, очень круто. Здесь еще больше лавок от э, людей с ремеслом. Правда, наверное, цены все-таки здесь повыше, чем на предыдущих рынках, но есть просто шикарные работы. Рынок известен прежде всего своей аутентичностью. То, что здесь много мастеров и художников, которые продают свои работы, картины, скульптуры, какие-то поделки, сувениры. Техника крупных мазков. И, знаете, прям интересно. Вблизи, когда рассматриваешь, непонятно. Со стороны, понятно. Официальная сувенирка от рынка. стоит 590 бат. 590. 590. Хуахин известен своими конями, которые по пляжу ходят. А тут прям вообще отжиг. Но честно сказать, ребята играют просто обалденно. Не только здесь художники, но еще и мебельщики. И бокалейщики, не знаю кто. Посуду, в общем, красивую продают, делают. Тоже вручную работу расписанную. Также здесь есть и длинный ряд одежды, но одежда, конечно же, не простой, а красивой и аутентичной. Но ну, не только одежда, но вот смотрите, вязаные какие клевые игрушечки. Между прочим, тоже ремесло. Также можно встретить такие вот лавочки. Ну, кажется, что шерпотреба на самом деле очень интересно. Это всевозможные нашивки. Модно, стильно, молодежно, очень ярко, на любой вкус. О, папа увидел себе сувенир. Ну, себе. Вот ремешочек что на камеру, камеру да. вместо вот этого позорного, затертого. Ура! Ты хоть что-то себе купишь. Так, ну давайте выбирать. Ну узкий, в общем, по 300, а широкий по 350. Ну конечно, широкий надо, он удобней. Ну вот, мне нравится этот. О, нормально. Еще как можно как ремень использовать. Ладно, тебе уже поздно. Тебя уже поздно воспитывать, А девочек мы не бьем. Убери такой. Окей. Все? Нормально? Тебе нравится? Да. Тебе как? Ну, это прикольно, оно в стиле глич-поп вот это. В каком стиле? Глич-поп. Ага, глич-поп. Ну, значит, мне нравится глич-поп. Окей? Это игрисман. На центральной площадке, развлечения для детей, представления с клоуном и мыльными пузырями. Также в этом амфитеатре периодически проводятся различные концерты, выступления групп или актеров. Отдельно стоящий какой-то старинный дом, переоборудованный под джем «Пайнэпл». Все из ананаса, либо с ананасом Ну, с ананасовым джемом Мармеладки, нравится на самом деле сушеный Сушеный джем А вот Ананасовый сок Ну и свежие ананасы, которые тут же Разделывают А вот они, ананасовый джем Ананасовые, что это? Пастила какая-то Печеньки с ананасом в общем, все для ананасовых фанатов. Также аутентичность Цикада Маркета отражена не только в сувенирах и различных вещах, но еще и в еде. Здесь огромный выбор всевозможной сифуд-кухни. О, лобстеры. Тайской кухни. Вот, например, смотрите, подтайщики местные тут жарят, жарят. 85 бат всего лишь. Еще жарят, о, -хо -хо, перцем как пахнет, Ой, вот какая вкуснота, подкопало, жареная свинина, о, Таня, смотри, каусой, 125 бат, красота, каусой, какая красота. Еще -карри, -карри. любимая карри, мое Это Самая а, любимая лавочка у нас любимые, здесь. Тут еле и еле. Здесь еще очень-очень <свят> очень много различной еды. О, тут <свят> просто залежи еды. Можно так сказать залежи? Очень уютный фудкорт. Но на самом деле здесь рядом притаился еще один рынок. Ну и то, что рынок в большей степени тоже фудкорт, куда мы сейчас отправимся. Наш следующий рынок называется Тамаринд Маркет, огромный фудкорт, находится прям стенка в стенку с предыдущим. Здесь живая музыка, большой выбор еды везде, вот в этих лавочках по периметру вокруг, в центре стоит много-много столов, и здесь мы поедим, пока все не закрылось. До скольки работают эти рынки? До 11, все рынки. Да все до 11, -ти. отлично. Конечно же, ребрышки. Вкусные, жирненькие ребрышки. Такая курочка с дымком. В общем, мы сделали круг, мясо тут завались Всевозможно. А вот с травой проблемка. С травы как-то немного. Мясной футкор. Вообще идеально, по-моему. Мясной ассорти сосиски хорошо. Ну и конечно же на десерт мороженое. Все, всем все купили. Ура! Теперь можно что-то поесть и нам. О, сейчас из Я предлагаю это. Из горла? Я для этого ехала на самом деле, а все остальное вторичное. Да, вино местного производства. Смотри, тут мусс наш любимый есть. Это тот, который мы не, не успели попробовать. Винишко с собой, а здесь мусс возьмем. Вино, это виноградники, которые здесь в Хуахин, в Мунсон Вэлли. И это вино нигде больше не купить, оно поставляется только в некоторые пятизвездочные отели у нас в ПТЕ. А просто так его нигде не купить, только вот здесь в Хуахин. Возьмем Мерло и розовое. Ну, наконец-то набрали еды. Воды. Приятного аппетита. Сосиски огонь. Во всех смыслах. Заходим. Собаки. Много собак. Отель для собак, оказывается. Почему? Поэтому такой маленький ну, В смысле, здесь можно со... с собаками, да? В этом отеле. Сети без. Я вчера не показал поздно вечером, но здесь ресторанчик на первом этаже, здесь завтрак. Мы брали без завтрака. Ну и, как вы видели, с номера есть еще бассейн. Завтрак 7-1. Ни в чем себе не отказывай. Сэндвич. Пола. Это что, это ролл? Да. С крабовыми палками. С крабовыми палками. Биозы. Круассанчики. Еще сэндвич. Желе. А ты им свободу дала, да? Да. Они же едят, не я. Ты взяла себе едва уж, да? Да. Хорошо. Вот кивел. Надо? Води. Да. Написано, тут такая парковочка с видом на храм. Итак, время. Не совсем как хотелось, пол 11. -го. Едем в Караби. Я люблю Хлокин. Да. вы, а, вы тоже? Ой. Все любят Хлокин. Да? Мало побыли в Куахине. Особенно мало на Цикада маркете были. Там можно было весь, весь один день провести. Вечер, Ну, -вечер, -вечер. вечер, но один вечер целиком. А мы же над потребрым рынком побежали. Какая же леска тут. Здесь проходит какой-то экспресс, да? Здесь проходит до Сингапура. Верно. Слушай, я еще и спросил, сколько у нас э, у вас завтраков еще 300 бат. Что? 300 бат? Нормально. Это потому, что мы не едим еще, да? да? Так бы было 600. <музыка> <музыка> Откровенно говоря, очень нехило прокатились. Остановились, неизвестно где, рядом с Лотосом. Мы то ли в Чумпоне, то ли в Ранонге. Ну, Где-то на границе между ними остановились. Ну, перекусить как минимум. Давно не ели, время у нас э, уже на 4 часа. Приедем в Краби, наверное, 8. Хотели в 6, но как-то так, ну, как обычно бывает в поездке. Проблемы здесь с нормальными сервисными остановками по этой трассе. На заправках ни черта нету поесть. Вот нашли прям у трассы Тескалотос. Отлично, здесь есть мини-фудкорт и KFC. Ну и судя по заполненности KFC, здесь больше есть нечего, все приходят в него. Все наелись? И еще четыре часа в пути. Мы решили после Хуахина все-таки нигде не останавливаться и уже за один день доехать до Краби. В следующий раз все-таки надо где-нибудь в Чумпоне запланировать установку. на заправке полный бак залил 1970 батов почти 52 литра по 3766 это 95 газохол ехать еще 239 километров Опять 25. Добрались. Мы в отеле Ибис снова. Второй Ибис нашей поездки. смотрите что. Игас. Он еще и русский, да? Отель тут. Ну, как условно. С русскоговорящими постояльцами. По что нас здесь ожидать? Дежавю, дежавю. Кажется, что-то такое у нас было только что. <с> Забегайте. Что, обзор номера очередной раз? Ну, этот номер выглядит посвежее. Планировка та же, все примерно то же самое, но как-то все равно кажется, что немножко посвежее. Давайте быстренький обзорчик, что это весь свет. Ну ладно. Значит, от входа большое ростовое зеркало с подсветкой. Кровать двуспальная queen size, не king size. Чуть-чуть поменьше, чем king size. А, телефон, в отличие от того номера, здесь висит на стеночке. Все, что надо. Водичка, чаек, сахар, две чашечки. Банкетка. Тут холодильник, сейф. Вот шкаф здесь открыт, там был закрыт. но в общем, разницы никакой. И еще раз открывашечка. Все, что ли? Ну, давайте сюда еще. И... Ну, плюс-минус все то же самое. Душ, туалет. Единственное вот отличие, что здесь а, окошко есть. И в том номере я сказал, что нет а, душевых принадлежностей. Они там были просто так, за, за углом было запрятано, там было, такая ниша. Ну, вот здесь тоже есть люкс. Сюда можно что-то повесить, сушиться. Телевизор. Ну, телевизор мы даже не включали там. Ну, и займу с собой балкончик. Ага. Минимально, свет на нем есть О, здрасте, здрасте. Соседний номер О, Смотри Что смотреть Тут гора Ну, вам, вам ничего не видно а, Конечно, ничего не видно сегодня Поэтому посмотрим с вами завтра Ну, точнее, мы посмотрим завтра А покажем вам уже в следующей серии Поскольку это мы будем завершать Дорога была длинная, сложная Все устали И сейчас будем размещаться, отдыхать ужинать я буду работать монтировать ну а вы ставьте лайки пишите ваши вопросы комментарии увидимся в следующем выпуске и традиционно все важные полезные ссылочки у нас есть в описании пока Ну, давай, испытаем удачу. Такой? Да, любой. Вот ты в него тыкнул, вот его и берите. Так, номер 21. Это нам просил Джонни Уокер. Тебе надо как выделить? Я возьму так, чтобы цифры не повторялись. Вот это. 7, 8, 2, 5, 3, 9. Что у тебя две восьмерочки? Да. Я плачу, да? Пожелайте нам удачи.